Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии Даниил Константинов. А в эфире у нас публицист, историк, в прошлом диссидент Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Ну, Начать хочу с последних громких новостей. Сегодня Владимир Путин заявил, что по результатам переговоров с Александром Лукашенко согласовано аж 28 программ интеграции России и Беларуси. Как вы думаете, о чем идет речь и чего нам ждать от этих 28 программ интеграции? Я в этом не вижу ничего принципиально нового. Уже не раз заявлялось а не только там 28, там, а 31 дорожной карте интеграции, еще там сколько-то их было. Это периодически делается, это имитация интеграции, конечно. Что там может быть серьезно, это военная интеграция. Но, и она, скорее всего, будет происходить, но в присутствии российских войск на белорусской территории заинтересован в первую очередь сам Лукашенко, а не Путин. Потому что для него это, это лишняя подпорка его власти и страховка на случай неожиданности. Поэтому тут опять-таки какого-то вот зловещего поглощения независимой Беларуси путинской России я не усматриваю во всем этом и есть целый ряд причин, которые Путина от этого удерживают, хотя, может быть, ему, конечно, и хотелось бы, но целый ряд причин его от этого удерживают. Технически, конечно, он может организовать какой-то переворот, в Беларуси заменить Лукашенко на какого-то более податливого, правителя, но, но, но это будет слишком большие издержки для, для его режима иметь. И ну уже говорили не раз, что получить провинцию дополнительную вот с тем населением, которое сегодня вся, вот что из себя представляет белорусское население с огромным опытом таких настоящих массовых протестов и совершенно не смирившиеся на самом деле, вот. это, это совершенно не в интересах Кремля, но речь не только об этом. Речь о том, что Кремлю выгоднее сегодня иметь э, Беларусь э, в качестве все-таки отдельного субъекта, э, такой э, лаборатории полигона, где э, отрабатываются технологии э, вот этого нового тоталитаризма, э, новые технологии подавления э, массовых движений каких-то протестных, контроля над обществом и правитель этой территории может себе позволить в том числе и на международной арене сегодня значительно больше чем может себе позволить путин все-таки потому что он реально не боится санкций все санкции которые накладываются на лукашенко международные их оплачивает Путин. И... Причем, простите, что перебью вас, но уже стало известно, что он опять оплачивает эти санкции, потому что между ними достигнута договоренность о выделении дополнительно 630, по-моему, миллиардов долларов, что-то в таком духе, какие-то огромные деньги. Ну, большая Россия может себе позволить оплачивать санкции, накладываемые на маленькую Беларусь. И такая конструкция, она гораздо выгоднее, по большому счету, Кремлю, чем формальное поглощение Беларуси-России. Я не утверждаю, что какие-то другие причины не могут все-таки толкнуть Кремль на полное поглощение, на аннексию Беларуси. Но в нынешней ситуации мне такой сценарий кажется э, ну не слишком вероятным. Вы сказали, что достаточно вероятна э, военная интеграция, что вы имеете в виду создание союзной армии двух государств или просто нахождение российских войск на территории Беларуси? Э, ну, нахождение российских войск на территории Беларуси и какая-то в общем более тесная координация между э, военным командованием двух стран. Собственно говоря, это вытекает и из того, что по-прежнему сохраняется высокая вероятность, с моей точки зрения, какого-то серьезного военного конфликта в Европе. И Крем к нему готовится. Серьезный военный конфликт в Европе. А что это может быть и по какому поводу? Ну вот, только сегодня с утра пошли сообщения о том, что на международном форуме президент Украины Зеленский вновь предупредил о вероятности большой войны с Россией. И я считаю, что он совершенно прав. Это, эта вероятность сохраняется все последние годы. Конфликт может вспыхнуть в любой момент, потому что Противоречия э, не устранены, и они не устранимы. Я вот хочу с вами поспорить на эту тему, потому что я лично слабо верю в перспективу большой войны с Украиной. Я могу объяснить, почему. В 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и война на юго-востоке Украины, украинская государственность буквально шаталась. Только что произошел Майдан, Янукович бежал, не было толком власти, не было толком организованных вооруженных сил, которые могли бы оказать сопротивление России. Но и тогда Путин не стал захватывать Украину или хотя бы значительную ее часть. А почему он должен сделать это сейчас, когда Украина очевидным образом укрепилась? Там есть действующая власть, президент, известно, что... Укрепилась обороноспособность страны и участвуют западные специалисты в подготовке украинской армии. И понятно, что сейчас Украина может большее сопротивление оказать, чем тогда. Uh... Мне представляется, что э, в 2014 году э, Путин не стал наступать в Украине дальше, потому что его реально остановили, у него повисли на руках. Э, и э, тут э, нельзя недооценивать все-таки э, усилия западных стран, которые, может быть, могли быть э, более решительны. Э, западные страны сами оказались не готовы, это все очень неожиданно произошло. Но, во всяком случае, вот в меру тогдашних своих возможностей, какой-то быстрой реакции, они все-таки повисли на руках у Кремля и не позволили ему наступать дальше. Ну, а дальше Путин все-таки сделал ставку на так называемое внешнее переваривание Украины на то, что э, постепенно э, он вынудит ее, измором вынудит, э, ну, в том числе и военным давлением на Донбассе, э, вернуться э, в э, орбиту влияния Кремля и э, согласиться на подчинение своей внешней, прежде всего, политики э, решениям, принимаемым в Кремле. И в этой игре ставка делалась как раз на так называемое возвращение Донбасса в Украину, но на условиях, которые давали бы донбасским мятежникам право вето на любые серьезные внешнеполитические решения украинского, украинского правительства, украинского парламента. И вот в течение всех этих лет измором Кремль пытался добиться от Киева согласия на такой сценарий. Не добился. И сегодня, по-моему, достаточно уже очевидно, что не добьется. А дальше тупик. Ну и вот опять-таки надо повышать, э, с точки зрения Кремля, что надо делать? Повышать градус противостояния, усиливать военное давление. Я понимаю, вы сказали интересную вещь о том, что э, противоречия не устранены и они не устранимы. А что это за противоречия? А это против, противоречия, как раз они вытекают из того, что э, Кремль э, не мыслит э, Украину э, вне своей зоны имперского контроля. А, а Украина отказывается вернуться в эту зону. Вот, вот, вот и все противоречие, оно очень простое. То есть вы все-таки допускаете, что может быть большая такая военная агрессия, такое вторжение в духе там, 20 века да, в Украину? Я не могу предвидеть масштабы именно каких-то военных действий. Но вот представьте себе такой сценарий, потерявший терпение Кремль, заявляет о признании независимости ДНР и ЛНР. Заключает с ней договор, договоры о временном пребывании на, на их территории российских войск. Понятно, что и Украиной, и Европой это воспринимается как очередная чуть-чуть завуалированная аннексия. При этом формирование донбасских мятежников продолжают провокации на линии соприкосновения. Украина вынуждена будет отвечать как-то на эти провокации и обстрелы, они затронут введенные туда уже официально российские войска, вот и война. То есть такая абхазско-осетинская схема, скажем так, да, если да? обращаться к аналогиям историческим. Да. И вы думаете, что это может повлечь в большую войну в Европе, То есть, что кто-то может присоединиться к этой войне? Ну вот, насколько она будет большой, я э, не могу, естественно, сказать. Э, но э, вполне допускаю, например, что э, прямым столкновением э, с э, украинскими вооруженными силами Кремль э, воспользуется для того, чтобы пробить супопутный коридор в Крым, например. Угу. Да, это логично. Вот под эту сурдинку, ага, вот начались какие-то прямые военные столкновения между э, российскими уже не, не безопознавательных знаков, а как, настоящими частями украинскими. Ага, а вот мы туда теперь пойдем. Э, для нас это казус Белли, да? Вот. А дальше, значит, насколько будут оказывать поддержку Украине западные страны, что тоже может спровоцировать Кремль на то, что, а, вот вы фактически воюете с нами там, ну, мы вам тоже где-нибудь чего-нибудь ударим. Вот. То есть, э, это схема эскалации. Насколько далеко эта эскалация может, э, может зайти, никто не знает. Да, мы помним, что там, например, Первая мировая война начиналась с очень странных э, обстоятельств, с убийства Росгерцога Фердинанда. И с, э, на самом деле, было понятно, что в, вроде как бы никто и не хочет такой большой войны, но она началась. А вот я как раз про Первую мировую войну хотел бы сказать, что на самом деле, ну да, были предлоги какие-то, но они тоже были не случайны. На самом деле сползание к Первой мировой войне, с моей точки зрения, неизбежное, началось в 1908 году, когда Австро-Венгерская империя взломала краеугольный камень все-таки с какой-то стабильной системой международных отношений и объявила об аннексии Боснии и Герцеговины. Вот взлом запрета на аннексии, он ведет за собой соскальзывание мира к какому-то крупному военному конфликту. Точно так же, как ко Второй мировой войне привело то, что Гитлер взломал в Европе тот же самый запрет на аннексии, а дальше все пошло в разнос. <coughs> И сегодня запрет на аннексии взломан Путиным, аннексировавшим Крым. Да, аналогия понятна, но я вам хочу сказать, что я очень слабо себе представляю современные западные элиты, готовые вступить в реальный большой военный конфликт. Ну вот представьте себе, вот так по-житейски, что просыпается с утра Макрон, просыпается Меркель, просыпается даже Байден, просыпается Борис Джонсон, и вот им говорят, что идет вторжение в Украину, а если не в Украину, то даже... Хоть даже и в страны Балтии, которые являются членами НАТО. И вот вы можете себе представить, чтобы эти люди в это утро решили начать большую войну? Они не будут принимать решение начать большую войну. Они пошлют оружие, вполне возможно, что каких-то военных специалистов, советников. А потом кто-нибудь из этих военных советников погибнет. А, по а, а потом, опять-таки, от Кремля будет зависеть, сказать, а вот ваши военнослужащие там э, как бы есть, значит, мы считаем, что мы с вами в состоянии войны. Понятно. То есть, эскалация, накручивание... Да, да, да, да, -да, -да, -да, -да конечно. Конечно. Угу. конечно, когда втягиваются по неволе. В этом смысле то, о чем мы говорили в первой, в первой части передачи, это э, вот эта интеграция с Беларусью, в том числе военная интеграция, она ведь может очень осложнить положение Украины, потому что одно дело заходить со стороны э, Юго-Востока или даже со стороны Крыма, и совсем другое дело заходить со стороны Беларуси, где до Киева, например, не так и далеко. Конечно, конечно. И да, да, вот это как раз я и хотел сказать. И э, я еще хочу сказать, что у Кремля сейчас очень большой соблазн э, для новых каких-то наступательных действий против э, коллективного Запада, потому что э, очевидно, что сегодня э, западные элиты деморализованы э, катастрофическим провалом э, в Афганистане. И э, в, Кремле, э, в Кремле они могут представляться поэтому размякшими. И, э, никто не знает, опять-таки, насколько они размякли, и не будет ли как раз обратного, что, э, получив позорный провал в Афганистане, они не попытаются отыграться в другом месте. В геополитическом противостоянии Но э, в Кремле могут решить Что сейчас они деморализованы И с ними можно делать все, что угодно А как вы думаете, Кремль вообще в состоянии Выиграть эту войну Ну хотя бы с той же Украиной Или это будет такой вот последний э, Гвоздь э, в крышку путинизма Причем такой образ мрачный Поскольку потери действительно могут быть очень большие В такой войне Даниил, я не, не, вот не берусь предсказывать, опять-таки, все будет зависеть от того, э, насколько далеко зайдет эскалация, э, как быстро будет потерян контроль над вот этой спиралью э, эскалации и э, насколько э, все-таки твердость будет проявлена с другой стороны. Понимаю. Ну вот смотрите, Александр, Ильич, мы обсуждаем с вами возможность большой войны в Европе, вторжения в Украину, аннексии Беларуси. Вот На фоне таких грандиозных глобальных процессов вы недавно написали статью, посвященную умному голосованию команды Алексея Навального. Пять причин поддержать умное голосование. Вот не видите ли вы здесь противоречия? С одной стороны укрепляется глобальная такая диктатура, путинская, и не только путинская, это уже союз диктатуры с Лукашенко, там, и с Мадура, э, в чем-то там с Талибаном, с Китаем. Э, висит угроза большой войны, которая рискует перерасти в войну мировую. И вдруг вот, нам предлагают сосредоточиться на том, чтобы избирать в Государственную Думу коммунистов, фашистов, например, откровенных из ЛДПР там, или других партий. Как вам? Здесь не видится противоречий? Я не вижу здесь противоречий. Я хочу действительно повторить свою позицию, которую я высказал в статье «Пять причин поддержать умное голосование». Мы все прекрасно понимаем, что на этих псевдовыборах мы не можем рассчитывать, никакая технология не, не приведет сегодня к измени, реальному изменению состава Государственной Думы в лучшую сторону. И даже избрать трех-четырех приличных людей в новую Государственную Думу шансы ну, невелики. Невелики. Даже из тех э, нескольких ярких, э, таких э, по-настоящему независимых кандидатов, э, э, которые остались, все-таки участвуют в этих выборах, э, я боюсь, что не, никто из них э, все-таки не пройдет. Э, э, то есть, ну, ну, даже если и 3, 4, там, 5, может быть, каких-то таких э, людей пройдут, которые попытаются говорить с трибуны Государственной Думы правду значит делать всякие запросы, им очень быстро заткнут рот, их будут лишать слова, потом как-то по-другому выдавливать, найдут к чему прицепиться и лишить мандата. То есть это ведь ничего и не даст. Вот эта тактика искать приличных людей, которых поддерживать, она наиболее слаба сегодня, с моей точки зрения, как выборная стратегия. Навальный предлагает другое. Совершенно отвлечься от вопроса «За кого мы голосуем?» оставить единственную узкую цель, задачу – создать угрозу потери формальной партии власти большинства в этом псевдопарламенте совершенно независимо от того, в пользу кого она потеряет это самое большинство. Но вот создать угрозу. Почему я говорю не лишить ее большинства, а только создать угрозу? Потому что такой сценарий абсолютно неприемлем для Кремля. И когда Кремль увидит, что эта угроза реальна, он пойдет на любые фальсификации, чтобы все-таки вытянуть по-прежнему хотя бы простое большинство у «Единой России» в Государственной Думе. И не надо думать, что эти фальсификации так легко будут даваться властям. Все-таки, хоть и трехдневное у нас это голосование, но все-таки это не на таких условиях, как это голосование на пеньках и багажниках, которое было во время продавливания антиконституционных поправок год назад. Uh, Все-таки там большие какие-то возможности и контроля, и, uh, значит, ловить вот эти моменты, когда происходят фальсификации, и, и, чтобы они были очевидны обществу. Uh, масштабные фальсификации будут сопровождаться скандалами. Uh, и, uh, опять-таки, понятно, у кого в основном будут красть голоса. Uh, в основном голоса будут красть у КПРФ чтобы перекинуть их в единой России. Ну вот, да, дальше, опять-таки, вопрос, развилка, они в очередной раз утрутся, стерпят, промолчат, или все-таки тоже будут как-то трепыхаться по этому поводу. Это все дестабилизирует систему. Это не приводит хороших людей с нашими взглядами в Государственную Думу. Безусловно, такая задача не ставится. И нет сегодня такой избирательной стратегии, которая бы позволила эту задачу решить. Это мы должны действительно признать. Но э, дестабилизировать систему, как-то ее расшатать, раскачать, она, она не пойдет на следующий день после выборов, это тоже понятно. Я не питаю иллюзий, что хотя бы произойдет то, что в 2011 году. Но... Но, несомненно, система будет дестабилизирована. Ну а что должно стать итогом этой спецоперации под названием «Умное голосование»? Вот что вы хотите видеть в конце? Какой результат? Вот происходит, допустим, фальсификация. Вот э, выгоняют всех этих, выбивают буквально с их мест этих депутатов от КПРФ, допустим. Ну вот они немножко потрепыхаются, покричат где-то как-то. Зюганов скажет, что пойдут в суд. Он всегда это говорят, он 30 лет уже говорит, что они пойдут в суд. И что, вот, итог-то какой вот цель? А цель делегитимизация э, вот этой псевдодумы э, в глазах общества. Вот. И для тех, кто э, хочет не встраиваться в систему, а именно все-таки ее раскачать. Э, Наверное, главная задача как раз и состоит в том, чтобы делегитимизировать нынешние органы государственной власти, в том числе и Государственную Думу. В глазах кого? В глазах собственного населения или в глазах Запада? И того, и другого. И того, и другого. Потому что, опять-таки, формальное признание этих выборов со стороны того же Евросоюза будет в большой мере зависеть от того, Насколько убедительны будут свидетельства о фальсификации? В моей картине мира нет опции, при которой современный Запад не признает э, выборов в Государственную Думу в России. Но это связано с тем глубоким расчарованием, которое я испытал по отношению к Западу. Ну, прежде всего к западным элитам. Мне кажется, на такой жесткий конфронтационный шаг они не пойдут. И, тем не менее, я все-таки не могу до конца понять. Вы понимаете, вся логика умного голосования даже в ваших словах отталкивается от того, что вот правящая партия ⁇ это единая Россия. А я, например, не считаю ее вообще правящей партией. А если уж считать что-то правящей партии, то я бы сказал, что их четыре. И мы их знаем. Это все те партии, которые будут принимать участие в голосовании. Это и КПРФ, и ЛДПР в определенной степени. И, там, и, и даже в части яблока. Все это, знаете, помните, было такое выражение у Дмитрия Рогозина, спецназ-президента. Понятно. Так он называл партию Родины спецназ. Вот Мне кажется, все они спецназ-президент, они всегда подстраховуют. Они всегда придут на помощь Владимиру Владимировичу. Они всегда настоят на том, что все нормально. И вспомните, я не знаю, ну самый, допустим, такой яркий случай, 96-й год. Ведь Дзюганов не просто не стал трепыхаться, он отдал президентскую власть Ельцину. Он отдал ее, ну по крайней мере с того, что я знаю. Неужели вы рассчитываете, что этот человек устроит какой-то большой скандал в политической системе спустя так много лет? Ну я не, не очень себе представляю, какие сейчас внутренние процессы происходят в КПРФ, но в конце концов в такой ситуации в ней могут появиться люди, которые скажут тому же Зюгана, вот, что вообще-то хватит. С трудом себе представляю это, но ладно. Видимо, мы расходимся в оценке этих людей. Я не верю в их революционный потенциал ни, ни в какой степени, ни на один процент. А насчет того, что партия «Единая Россия» на самом деле никакая не партия власти, а дырка картонная, декорация, то тут надо понимать такую вещь. Путинская система власти в очень большой мере построена на символических статусах. И партия «Единой России», при том, что она действительно абсолютно не самостоятельна, не субъектна в политическом плане, она имеет символический статус партии власти, и э, потерять ей этот самый символический статус, э, это все-таки э, для режима очень болезненно будет. Нарушение системы статусов, которые устанавливает Кремль. Э, и э, тут... Э, ну, вот любой ценой ее будут все равно тянуть на то, чтобы она этот формальный статус сохраняла. Она старшая, она должна остаться в большинстве. Вот. И, и тут не важно, что она сама не субъектна. Вот. Тут как бы нарушается субординация. Я понимаю, да, я понимаю. На которой все построено. И тем не менее, вот ваш прогноз, э, в случае, если э, эта стратегия будет реализована, я имею в виду умное голосование, э, и удастся поднять вот такой вот скандал или скандальчик э, в политической системе России, максимально возможный э, вариант развития событий, на ваш взгляд? К чему это может привести? Максимально возможный... Э -э Вариант развития событий, э, ну, хотя бы, вот я считал бы э, в значительной степени задачи выполненными, если бы после э, э, думских э, выборов э, началось бы формирование снизу какого-то э, более-менее широкого по-настоящему оппозиционного движения, которое бы, кстати, могло бы в себя включать часть сторонников тех же домских партий, конечно, часть, конечно, далеко не всех. Ну, вот, что, чтобы в принципе вот всю эту систему симуляторов тоже расшатывало, безусловно. Ну и вот э, уже какое-то это новое, более широкое э, оппозиционное движение, оно бы, оно бы дальше уже вступило в свой поединок с режимом. Это очень позитивный вариант развития событий, хотя я, например, не представляю... Ну да, кто... оптимистически, да. Оптимистически. Я не, не представляю, кто может стать оператором этих процессов вот, в сегодняшней оппозиции, в сегодняшнем гражданском обществе, поскольку все вроде бы вычищено. У вас есть предположения? У меня нет предположений. Но если будет общественный запрос, я думаю, появятся такие. Ну и наконец вы затронули тему непризнания итогов выборов в Государственную Думу и внутри страны, и на Западе. И я слышал, что вот уже выдвигаются такие инициативы, как вы думаете, может быть, все оппозиции, начиная от сторонников умного голосования и заканчивая убежденными бойкотчиками, объединиться на этой цели, добиться после уже выборов непризнания ее итогов? Я считаю, что это было бы очень позитивно. Конечно, но тут я не могу решать за тех общественных деятелей, которые сегодня представляют в публичном поле разные направления оппозиции с разными концепциями, до сих пор, к моему большому сожалению, они не проявляли особой склонности к какой-то координации и консолидации, но что-то должно их к этому подвигнуть. Ну Тут даже не, до, не нужна особая координация и консолидация. Достаточно просто с согласиться с этой идеей. Добиться в конечном итоге делегитимации выборов в Государственную Думу. Вот, может быть, кто-нибудь посмотрит наш эфир и согласится с этой идеей. Посмотрим. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Ну, а с вами были Александр Скобов и Данил Константинов на канале форума свободной России" с разговорами об угрозе большой войны умном голосовании и грядущих уже через несколько дней выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите нас. Всего доброго.